Привет, друзья, коллеги! Я Сергей Гусев на связи. Сегодня такая рубрика у нас секреты мастера, Разготовление бортового пакета первая часть. Будет вторая и третья, если будет от вас обратная реакция. Итак, в предыдущей публикации мы рассматривали из чего состоит бортовой пакет. Он состоит из 1, 2, 3, 4, 4 детали. Здесь у нас есть два вида бортовки. Вернее, три. Третий у нас конский конский волос В чего начинается изготовление изготовление начинается с обработки основной части, да? то есть нам нужно соединить выточки бортового пакета основной части их соединяет их можно соединять по разной технологии есть технология машинная, ручная клеевая, есть комбинированная мы будем с вами рассматривать машинный способ обработки выточек и затем э, закрепим конский столбик и э, разберем для чего он здесь нужен на основной детали бортового пакета э, присутствуют две выточки подгрудная и надгрудная надгрудная в виде сапожка то есть она двойная первая выточка проходит под линией переволазка, а вторая под ласканом для того, чтобы она создавала нужный объем на э, грудь и при этом линия на хорошо прилегала к груди как обрабатываем? обрабатываем в стык, то есть складываем срезы выточки и с помощью холодчето-бумажной уже заранее подготовленной полоски я это соединяю машинным способом. Основной смысл обработки а, выточек любым способом, в нашем случае это машина, это сохранение свойств эластичности бортовки и тонкости обработки да, самого узла, потому что бортовка должна быть Видите, подвижная даже на этом участке. Что мы здесь сделали? Мы взяли полоску, притачали ее и на машинке таким крупным зигзагом ее забили. У кого-то появится идея на обычном зигзаге обработать, это неправильный способ, потому что мелкий зигзаг как раз лишит вашу бортовку эластичности. Следующий шаг в нужном месте стабилизировать бортовку. Безполкпортной всегда должен думать о будущем своего изделия, как оно будет выглядеть через 1, 2, 3, 4, 5 лет, потому что любое плечевое изделие подвергается амортизации, и полочка здесь не исключение. Существует такой эффект ножниц, когда полочки начинают немного расходиться в расстегнутом или засегнутом виде, потому что оно, сама полочка теряет баланс. Для того, чтобы этого не произошло, мы будем использовать конский столбик. Перед тем, как его соединить, давайте посмотрим, что такое потеря баланса полочки. Обратите внимание на эластичность, видите, моего моей основного, слова, основного слоя бортового пакета. Видите, он эластичный, то есть двигается. Другими словами, полочка может видоизменяться в процессе эксплуатации по косой. Неважно, проклеенная она или она сделана на бортовке. Для того, чтобы это не, этого не происходило, мы используем конский волос укладываем его к центру груди обратите внимание, сейчас я вот буквально булавками я его закреплю и вы посмотрите, как стабилизируется моя полочка, обратите внимание видите, все, она перестает двигаться для этого существует вот такой небольшой секрет крепим начинаем крепить наш стабилизатор по срезу косой изнутри Длина примерно сантиметр, косого стежка ширина его 2 миллиметра. Закрепили изнутри, уже чувствуется стабилизация. И ту же самую операцию делаем уже по второму краю косой беги. Итак, друзья, правильный порядок вещей заложен. Первое, обработка, эластичная обработка выточки, потому что нам нужно сохранить эластичную форму основной части бортового пакета. Далее, стабилизируем полочку с помощью конского волоса или стабилизатора. Перекрываем его косой бекой для того, чтобы конский волос не кололся, да, не вылазил э, через подкладку и не колол нашего клиента. Проверяем, стабилизация отличная, порядок вещей супер. Если вы все делаете правильно изначально, значит, вы обречены на успех. Если в технологии, в концепции хромает знание и понимание, значит, успех не скоро к вам придет. Жду от вас отзывов, комментариев, будет обратная связь, значит, будем дальше пилить вторую, третью, четвертую часть.